Хочу оставить пожелание о прослушанном курсе Академии WebCom Digital Marketing. Считаю, что данный курс является полезным, интересным и современным. Большое впечатление оставили спикеры курса. Они являются профессионалами своего дела, а это хорошие специалисты плюс хорошие люди. Я, прослушав данный курс, получил системное видение самого направления Digital маркетинг. Я получил основные принципы построения маркетинга в интернете и на большом количестве примеров смог убедиться, что это сегодня действительно работает. Хочу оставить очень позитивный отзыв. И в моем понимании количество теорий, которое было подано за два месяца, его можно сравнить с теорией полноценного академического курса. Я бы сказал, наверное, там ну, как минимум двухгодичного. Эти знания, они дают возможность понимания, куда дальше нужно развиваться, что нужно изучать для того, чтобы построить действительно сегодня рекламные продажи компании успешными. Еще раз оставляю благодарность коллегам и готов прийти еще на один из курсов, которые мне будут интересны, но уже более узкий курс. То есть это может быть либо контекст, либо медийная реклама, либо что-то еще. Еще раз спасибо.